Тебя не поймешь, Тумсо, то ты топишь за шариат, через час за правовое государство, ты определись уже, стези ты, на, как, на какой стези ты хочешь брат. Рудольф Рудольфович, если ты считаешь шариатское государство неправовым, ты мне не брат, товарищ. Я не знаю, какая у тебя религия, но если в твоем понимании шариат Аллаха – это неправо, и что государство, которое устройство которого соответствует шариату аллаха не является правовым то ты не в этой религии ты мне не брат как можно такие вещи сказать Субханалла, что за что за понимание у людей в этом мире не существует более правового государства чем шариатское. в этом мире не существует более справедливого права чем право э, шариатское мусульманская, исламская. Нет больше ничего. Вы люди, которые должны стоять на этой позиции, если вы мусульмане. Вы должны, у вас должно быть убеждение, в ваш ген ДНК это должно быть внедрено, что нет справедливости, кроме этой. Нет ни, никакого успеха после этого успеха. И, и тут, типа, ты за правовое государство, ты за шариат. То есть, шариат, это в твоем понимании, значит, это какое-то какое неправовое... Беззаконие это, это какой-то беспредел? Ты Томсо за беспредел? Или ты за правовое? Это вот так что ли, вопрос ставится. Что, что это было вообще такое?